Парамайнинг по-русски. Вы не поверите. Теперь для заработка вам не нужен супер-навороченный компьютер. Вам не следует тратить деньги на дорогие видеокарты. Вам достаточно иметь телефон, планшет с телефоном. Приложение Prism работает не только с ОС Android, но и с другим программным обеспечением. И все. И все? Установите виртуальный кошелек. Приложение Prism можно скачать в Google Play на ваш телефон или планшет. Начинайте зарабатывать с передовой криптовалютой Призм. Это совершенно новая, не имеющая аналогов передовая валюта, которая принесет вам стабильный доход. Криптовалюта PRISM – первая в мире валюта, создавшая и внедрившая технологию парамайнинг, которая позволяет участвовать в майнинге монет всем держателям криптовалюты PRISM. называемые технологии блокчейн, так называемые умные контракты, с их помощью. Формируются, по сути, автономные от государства саморегулируемые системы, я имею в виду электронную коммерцию. Если вы имеете свободные финансы, попробуйте новый вид заработка с «Призм». Мы не думаем о завтрашнем дне, мы уже сегодня живем полной жизнью. Не ленись, инвестируй с выгодой и наслаждайся жизнью!